У нас чего? Мазу Китайская. Китайская. Из Китая. 15 Для пробу, да? Инструкция на английском. А нет. На русском? От, от О, даже QR-код есть. <звы> ну, давайте попробуем фирмы Оригинал. С 1 12 17 на сайте будет запрещена продажа любых лекарственных препаратов исключая ну, короче тот который второй крым uh -huh. нами было открыто официальный онлайн магазин уже сейчас можете приобрести на данном ресурсе ну в общем все на русском да ну, с одной стороны на русском Запечатано. Там есть пробивалка, колпачки. Да. Ну попробуй. Красуется печатано. Розового цвета без запаха. Вообще? Да. Ну ниже можешь опустить, это мне не видно Во. Попробуем. Поможет, не поможет, да? Он и от аллергии тоже. Ну, он там вообще для проблемной кожи. тебе я, я тут возьмем опыт. Нет, все-таки запах есть ментоловый. Ментоловый? Угу. Освежающий. Такой, чуть-чуть холодит. Угу. То есть, если это зуд какой-то, то он будет снимать зуд, да? Ну, теоретически, да. Не надо ухов хотя бы. Ладно, посмотрим. Yeah,